ну что друзья сходил я в магазин скажу первое значит вот эта норма которую вчера которая все вчера говорили что будут запускать по там одному человеку на 10 квадратных метров я ее сегодня не увидел вот по, как бы люди заходят все никто никого в дверях не держит но опять же, наш маркет достаточно большой. То есть если у них там приблизительно общая площадь там около гектара, вот то ну, вполне может быть что там 100 человек в зале и было. Вот, соответственно, ну где-то так оно и было. То есть я не могу сказать, что там зал забиты людьми и все продолжают грибки эти товары и все остальное прочее вот ну были люди и людей достаточно было ну немало это было где-то 12 часов дня мы ходили продукты есть все практически ну кроме что мы не нашли мы не нашли дешевые яйца ну то есть совсем дешевая вот крупы все были макароны сегодня уже были в Мили... Ой, извините. макароны сегодня уже были в наличии вот мы спокойно абсолютно зашли в овощной отдел взяли себе картошку у нас закончилась мы купили огурцов на салат мы взяли капусту мы купили редиску вот ну тоже что салат естественно мы взяли яблок мы взяли бананы то есть ну, с овощами проблем я не видел я не видел особой паники среди людей. Были, конечно, отдельные индивидуумы, у которых на лице эта паника отражалась. Ну, паникюры, они всегда есть в любое время. Вот, которые там судорожно в мешки нагребали э, развесную вермишель, которая лежит вечно никому не нужна, хотя в пачках рядом лежала и недорогая вермишель. Вот, э, ну, рядом, через два ряда, да? Вот э -э, гречка есть, развесная точно есть, я видел. Э -э, Кто-то с дуром там два кулька под завязку, потом передумал, бросил эти кульки. То есть, ну гречка есть, ну консервы так подобрали, но они тоже есть в наличии в мясном отделе. Мясо есть все, птица вся есть, рыба мороженая вся есть, живая тоже плавала сыр есть колбаса есть но мы хотели взять не на бутерброды на работу щековину допустим да но ее не было мы взяли там говядину этот самый такую в общем на бутеры что еще чай кофе сахара купили аж один килограмм сахар есть хоть развесной хоть фасованный соль есть туалетная бумага тоже в наличии есть да, мы хотели купить Обуховское, ее не было. Мы взяли Харьковскую. Ну, то есть, ну, там, три, три пачки Вот, все, вся бытовая химия есть в наличии. Алкоголь есть весь. Да, народ, так сказать, делать нечего. Сидят по домам, пьют. Вот, ну, многие, да, не все, конечно вот но тем не менее как бы алкоголь есть весь и, и акционные позиции есть то есть дешевые да мы там взяли себе бутылку коньяка пусть стоит вот э -э молочка молочка вся есть вот э -э чего ну масло сливочное да ну так его тоже подобрали но тоже есть наличие вот поэтому вот эти все разговоры на тему того, что там в Украине голод и размели полки пустые и так далее. Ну, это на самом деле все неправда. Вот э -э цены. Вот эти рассказы на тему того, что вот из-за коронавируса подняли цены. Тоже неправда. Там, если у меня получится сделать скриншот чека, если мы его не выбросили, то я его вложу. Вот э -э может быть некоторые магазины поднимают цены, в нашем магазине, это сетевой магазин, не буду называть, скажу что реклама, э, такого как бы нету, ну в очереди на кассах ну, по два по три человека, вот. мы там быстренько глянули, половина касс работает, очереди по два человека, по три где-то. Вот мы там стали там, где была очередь из, с одного человека. Плюс еще есть кассы самообслуживания, то есть тоже там. По поводу очередей не знаю, у нас тут как бы нету. Вот что еще? Расстояние люди между друг другом не соблюдают. Это раз. И в масках, ну чуть-чуть больше стало ходить людей в масках, а так все как лазили без масок, так и так и, и, и лазят. То есть ну, наверное думаю что они бессмертные. Вот. вот такая вот как бы ситуация на сегодняшний день в киевских супермаркетах и по поводу еды и всего остального прочего. Я не стал снимать так сказать, в торговом зале. Охрана этого не любит. Стоять там, доказывать, что я имею право это делать, потому что это там общественное место и все остальное прочее. И по закону я могу это делать. Вот. Я как бы не захотел. Вот. Ну, будет возможность, может быть потом как-нибудь сниму. Я и, а, и теща ходила там в другой магазин, в другой супермаркет, там приблизительно такая же история. Вот. Поэтому люди, которые раздувают вот эти вот панические настроения на тему голода всеобщего, отсутствия товаров, бешеных очередей, что не будут пускать в магазины, что мы тут все скоро передохнем, пусть эти люди, знаете, идут лесом. Вот, далеко и надолго. Вот, кто, допустим, вот вы зашли в магазин, вы должны понимать одну простую вещь. Вот вы зашли в магазин, допустим, пустая полка, да? Вот, а если остальной товар там какой-то есть, это не значит, что товара нет в наличии. Это значит, что его просто сейчас гребут усиленно, и персонал магазина не успевает его выставлять. Просто не успевает, потому что зал большой товара много, и люди не успевают его выставлять. Он может появиться через 20 минут и могут подъехать этот самый выгрузите и расставить по полкам и потом за час его разметут и будут опять будет та же самая картина вот помните дорогие мои ни одна свинья в мире еще не умерла от коронавируса ни одна курица не сдохла от коронавируса поэтому ну, лично я считаю это мое личное мнение что ну раз куры свиньи коровы и прочие животные не дохнут от коронавируса, то без мяса мы не останемся. Мы скорее останемся без денег, чем без мяса. Так что вот такие вот дела. Кому интересно, оставайтесь со мной, и мы встретимся в новых видео. Пока. Не болейте.